здравствуйте всем пока инстаграм приглашает потихонечку буду представляться но ну, наверное из тех подписчиков которые в этом аккаунте меня более-менее все знают меня зовут эвелина гаевская я психолог я блогер и это мой первый онлайн курс который я провожу в инстаграме это курс стратегии, который мы выбираем. Моя любимая тема. Я надеюсь, будет интересно, будет ну, познавательно, это понравится. И это моя, наверное, первая такая эксперимент, может быть, в чем-то. Но это один из шагов моей тоже личной стратегии к моим целям. Итак, будем достаточно быстро начинать. Я понимаю, что сейчас рабочее время, и многие меня будут смотреть в записи, поэтому я начинаю сразу же. Итак, стратегии, которые мы выбираем, о чем этот курс? Я скажу немного совсем. Здесь будут смотреть меня мои коллеги, которые как бы немножко в теме, вот. будут смотреть также люди, которые ну, не имеют психологического образования, но там со мной общаются, и, может быть, что-то будет не очень понятно, что-то будет сразу понятно. Ну, вот я расскажу о своей истории. Когда я училась на психолога, у нас была одна такая тема — первоэлементы сознания. Эта тема прям зашла, что называется, в мое сознание, и я поняла, что это очень такая серьезная система, которая позволяет работать с подсознанием, позволяет с человеческой личностью работать и ну, это так какая-то базовая такая система принципов, которые в общем-то очень полезны любым специалистам экспертам, которые работают ну, в области психологии. Но эта тема достаточно специфическая. И, в общем-то, в большинстве случаев востребована, ну вот мое мнение, эта тема востребована при долгосрочной терапии, когда человек целенаправленно работает со своей личностью, либо в коучинге в каком-то индивидуальном, в индивидуальной терапии это может быть востребовано, потому что это очень крутая. Но люди обращаются сейчас ну, чаще всего с такими более поверхностными запросами, и поэтому ну, как-то она такая закрытая, эта тема. Однако эта тема первых элементов сознания лежит в основе архетипов. Про архетипы, ну, как бы я давно интересовалась, я вообще люблю символику, я люблю какие-то вот такие принципиальные вещи подсознание, там вот это вот все. Это всегда мне было интересно, и мне попалась один тренинг попался, где была концепция пяти архетипов. Где я поняла, что ну, конкретно перекликается с системой первоэлементов сознания и потом я поняла что система архетипов она присутствует в любой вообще абсолютно сфере нашей жизни вот именно этих пяти основных она применяется в отношениях она применяется в технологиях продаж в системе бизнеса ну в любых коммуникациях абсолютно она позволяет работать с личностью с возрастными кризисами с чем угодно там с семейными какими-то проблемами с социальными какими-то вот это вот тема профессиональной реализации там достижение финансового успеха все что угодно и я поняла что вот систему архетипов можно рассматривать как систему принципов социального поведения то есть то те сценарии которыми мы пользуемся когда общаемся с близкими людьми или те сценарии, мы общ... когда мы общаемся с ну, внешним социумом, когда мы работаем, с... Мы работаем там, с клиентами, встречаемся с работодателями, когда мы профессионально реализуемся. То есть вот это вот все можно свести к системе архетипов. И когда есть понимание этой системы, понятные принципы, и в этом случае возрастает личная эффективность моментально, я вчера проводила эфир тоже на эту тему. Я понимала, что... Я пыталась рассказать, что прошлый уходящий год, 2018 был для меня достаточно сложным. То есть я не то, не то что с нуля, а просто оказалась просто 9 января в такой в серьезной такой яме во всех смыслах. И к концу года я решила многие свои задачи, будучи, ну, в общем-то, из минуса выйдя пройдя через определенные этапы, получив, конечно же, поддержку от людей, но если бы у меня не было понимания, чего я хочу, вот этой системы внутренней, я бы, наверное, ничего не добилась бы, несмотря на поддержку, несмотря на любовь окружающих и все такое. Вот. Поэтому это еще и мой личный опыт, то, как я применяю эту систему в своей личной жизни. Да? И та система которая может быть применена не только для работы профессионалов, но и обычными людьми для того, чтобы просто сделать эффективнее свою жизнь. Ну, собственно, переходим к теме. Вступительное слово закончено. Итак, что такое система архетипов? Всего пять архетипов. В данном случае мы будем рассматривать, повторяю, систему архетипов как систему принципов поведения, то есть неких привычных, сценариев поведения, некий набор реакций, некий набор восприятия, набор каких-то ценностей, которые заставляют нас поступать именно так, а не иначе. Хотеть именно этого, а не другого. Делать именно это, там, отказываться именно от этого. Ну, то есть в основе вот этих вот всех действий и мотиваций лежит некий архетип, который на данный момент является ведущим. Итак, всего существует пять архетипов. На самом деле, точнее, если сказать, что 4 плюс 1. Потому что 4 архетипа, ну, как бы самостоятельные, если можно так выразиться, потому что все они часть системы, каждый сам по себе не существует. Да, вот в чистом виде, вот человек это, этого архетипа, ну, нельзя сказать. Потому что мы в разных ситуациях бываем разными людьми, разные идентификации у нас и, ну, такие вот вещи. 4 плюс 1, пятый элемент, он всех объединяет. Я намекаю, что архетипы присутствуют в любой абсолютно области нашей жизни, и вы будете сейчас, прямо сейчас находить аналогии. Итак, пять архетипов. Я не по порядку, ну, по степени любви. Здравствуйте, Юлия. Я только что сказала, что существует пять основных архетипов, и в данном случае я рассматриваю... Архетипы как модели социального поведения, некие сценарии, которые используются в любой области человеческой жизни. Итак, пять архетипов, 4 плюс 1, то есть четыре основных и пятый элемент, который все объединяет. Архетип воина, архетип шута, архетип хранителя, архетип мага и архетип хозяина или императора, или короля, который все это объединяет. И сейчас мы будем говорить о каждом архетипе. Как это все происходит? Каждый из архетипов ну, обладает своими характеристиками определенными. Также каждый архетип имеет свою ну, как бы, темную сторону и светлую сторону. То есть архетип может быть ущербным, деструктивным. И сознание человека, личность архетипа, она как бы состоит из этой вот структуры пяти элементов. Да, очень приятно, что интересно. Из этой структуры пяти элементов и... Каждый из элементов в определенных обстоятельствах становится ведущим. если он, допустим, деструктивный, то ну, не очень эффективные будут действия, да, будут ошибки, там все такое. То есть будет, включается там программа такая разрушительная. Вот. Если же система состоит из таких гармоничных архетипов, прокачанных, достаточно сильных, то в этом случае ну, закономерно, что человек будет более успешным. Итак, Архетипу воина, например, ну, мне нравится этот архетип, вот это анимус, по сути, это мужская часть, вообще это мужской архетип. Соответственно, женский архетип это архетип хранитель, хранительница. То есть мы знаем, что там хранительница очага и все такое. Про хранительницу мне тоже очень интересно рассказывать. Вот это очень мощные архетипы по своей силе. Да? Первым элементом архетипа воина является движение то есть он всегда движется он всегда нацелен на результаты это архетип такой результаты и ему не нужны процессы да ему не нужны битвы ему нужны победы и этот архетип проявляется ну, в профессии чаще всего это вот продажи как раз это люди, которые там занимаются военным делом, естественно, да, там есть дисциплина. Вот я сейчас вот рассказываю про архетип, вы уже сразу представляете себе вот эти вот качества. То, когда вы строите, составили план, вы четко знаете, что вам нужно там в тренажерный зал, там, вам нужно там, потом встреча с клиентом, вам нужно достичь вот этого результата во время этих переговоров. Это работает ваш архетип, архетип воина. И в финансах его мотивация основная – Захват ресурсов. Захват территории, захват ресурсов. Поэтому воины, они вот, ну, как бы доминируют на вот территории, становятся главными. Итак, следующий архетип – архетип хранитель, хранительница. Это женский архетип, тот, кто в отличие от воина не захватывает ресурсы, не привносит их а сохраняет и начинает их приумножать. Гармоничный архетип э, хранителя накапливает постоянно. Его финансовая стратегия такая, что он инвестирует в долгосрочные какие-то проекты, стабильные, минимум рисков. вот э, В отличие от э, архетипа воина, вот, который готов рисковать, но осознанно, да, э, Хранитель он такой старается избегать всяких рисков. И темная сторона здесь может быть какая, что как бы чего не вышло. Подробно я о каждом из архетипов буду говорить отдельно. Еще архетип шута мне тоже очень нравится, он очень крутой. Это архетип игрока. Это так называемый внутренний ребенок. То есть, если воин и хранитель это наша там, женская мужская часть мужская и женская точнее, да, воин-хранитель, то шут это внутренний ребенок. И мы не можем без эмоций, мы не можем без игры, мы не можем без кайфа какого-то. Если вот ушло удовольствие от игры, от бизнеса, вот часто говорят, да, если ушло это удовольствие, то вот. Все, пиши, пропал, ничего не будет. Надо весело продавать, но с таким настроением ты ничего не продашь. То есть, если даже ты все делаешь правильно, но нет, вот архетип шута, архетип шута грустный. Да? То есть, если ну, слабая сторона, если у воина это там сильный и слабый, то шут – это грустный или веселый. Да? Вот так. Если шут он грустный, если он грустит и не получает удовольствие от работы, если не получать удовольствие от отношений, если секс уже не, не, не удовольствие, если оргазмы ушли, если все уныло, и вообще, вот, если там хранитель заставил все вот, подсчитывать эти финансы бесконечные, вот эту текучку, если мы погрязли, в какой-то момент мы перестаем интересоваться даже любимым делом. Вот так работает деструктивный шут. Да? То есть, и, и наоборот, когда он такой прокачанный, веселый, классный то вообще у нас все получается на драйве просто легко финансовая стратегия шута это сорвать куш то есть и это процесс то есть он не нацелен на результат результат не интересует его процесс интересует игра результат интересует воина и хранителя хранитель важно сохранить добытые тяжелым трудом и этими самыми в кровавых битвах то есть поддержать воина Да? воину важно победить и быть главным вот и шуту и магу важно просто процесс наслаждаться процессом то есть шуту важно выиграть но здесь не сам выигрыш имеет значение, а что вот как здорово я всех обыграл какой я крутой вот от этого шут кайфует и маг это очень такой интересный Архетип – это архетип бизнесменов, я считаю. Ну, только я так считаю, это правда. Маг – это тот, кто выстраивает стратегии бизнеса, прежде всего. Ну, если мы говорим о социальных каких-то отношениях. И чаще всего топ-менеджеры, даже если это менеджеры по продажам, даже если это торговая коммерческая компания, если человек вышел в топ-менеджеры, то это значит прокачан архетип мага. Если архетип мага не прокачан, то вот текучка, то это самозанятость, то это ну, какие-то... Может быть, это MLM, кстати, когда не нужно ничего придумывать. Вот маг, он стратег, он креативщик, как и шут. Да? Они очень похожи. Я чуть-чуть попозже скажу, почему это происходит, что тот или иной архетип становится похожим, приобретает такие магические черты они становятся похожи вот маг он создает концепции он создает стратегии, он создает новые, он придумывает причем придумывает не так как шут придумывает да вот на примере цукермана ну, по пьяной лавке они а заблбеет ли мне социальные сети да вот и пожалуйста а придумывает вот как то вот как борджи да вот эти вот какие-то какие-то интересные интриги могут быть интересные там ходы какие-то шахматные партии вот это вот магическая штука вся это так или иначе нужно прокачивать если мы хотим достичь определенных успехов любая в общем-то серьезный бизнес имеет но ну, вот имеет очень много магии вот так вот и хозяин, соответственно, это тот император или король, который осознанно, осознанно использует качества и ресурсы каждого из своих архетипов. То есть у короля есть визирь, ну, советник, маг. Да? У него есть для развлечения, для нестандартного взгляда... Для эмоциональной поддержки шут, у него есть военачальник воин, и у него есть казначей. Это основные такие части любой системы. И Если мы говорим, вот, например, про бизнес, да, то любой бизнес состоит также из пяти частей. Есть сам продукт, есть реклама, есть продажи, есть хранение. Да, вот. И есть еще что там есть, я все назвала продукт, реклама, продажа. А, финансовая система. Финансовая система и склад. Да, вот пять элементов, мы, если вот чуть-чуть вот так поразмышлять, то мы поймем, что это опять те же самые архетипы, те же самые первые элементы. Первые элементы движение, время, энергия, энергия, внимание и пространство. Но ну, это для продвинутых тема, может быть, в индивидуальном кончинке, может быть, будет какой-то более серьезный курс. В отношениях, хотелось бы сказать, каждый архетип тоже себя определенным образом проявляет. То есть вообще у нас в России идеальная пара, семейная система, ну, семья, да, это мужчина-воин, мужчина-добытчик, а женщина такая хранительница очага. Вот это вот традиционный такой формат. Семейные пары. Но если ну, каждый из людей принадлежит, ну, вернее, не принадлежит, а у него ведущий другой архетип, начинаются некие проблемы. То есть с семейными отношениями система архетипов тоже позволяет работать. Кроме того, конечно же, есть еще уйма вариантов не только воин и хранитель, а что тогда шуты и магия, что не бывает женщин-шутов, что ли? Ну, шуты в данном случае как бы не должно звучать как-то уничижительно Это не тот, кто развлекушечка, хотя бывает, конечно, да, это как раз негативный аспект архетипа шута, когда только развлечение. На самом деле шут — это артист, и там очень много магии. И среди женщин есть артисты, которые пение которых заставляет плакать или смеяться. Да? Это тот самый архетип шута, очень сильно прокачанный, яркий. И... Но что делать этой женщине тогда с воином? Воин будет либо прессовать, либо может быть альянс. Я сейчас скажу немножечко про альянсы и про конфликты. Каждый из архетипов вступает в некий альянс, ну, вообще это система Они, по идее вот все должны друг с другом взаимодействовать но ну, бывают там два там, архетипа три максимум когда одновременно работают в какой-то ситуации когда альянс например я вот размышляла да вот какие могут быть альянсы альянс архетипа воина архетип шута например в литературе мне кажется это вот мастера Маргарита Коровьев и Бегемот вот эта парочка вот это архетип воина с одной стороны они там рыцари же да оба что-то такое то есть там какие-то не такие то есть могут драться еще как но при этом они шуты ну в истории например альянс архетипа воина архетип шута это например известный шут шико я не помню какого короля он был ну вот такие вот примеры альянс вот в обычной жизни альянс например хранителя и немного мага, то есть ведущий архетип хранителя, это будет человек, который, скорее всего, будет заниматься системой MLM. Вот, скорее всего, будет вот в таком в сетевом бизнесе работать, потому что с одной стороны нужно делать продажи, но с другой стороны берется шаблон и постоянные вот эти вот шаги, которые накапливают, накапливают, накапливают. Это чисто хранительские какие-то такие штуки. То есть вот тоже можно подумать, какие альянсы возможны да, вот конкретно в конкретно вашей ситуации. Важно еще сказать, что почему в разных ситуациях мы вот по-разному себя проявляем. Ну, Во-первых, возрастные вещи. Как я уже сказала, есть еще гендерные вещи, да, то есть есть женский архетип, есть мужской архетип это чаще всего, но есть еще возрастные вещи. Мы развиваем свою личность и мы как бы проходим поэтапно шагами, да, то есть у нас в разном период жизни в разных таких, ну, в кризисных, может быть, ситуациях, в возрастных каких-то изменениях доминирует тот или иной архетип. В подростковом возрасте это, конечно, архетип шута. Вот. если он в альянсе с воином то это будет трудный ребенок это будет там, мальчик который со всеми дерется но он дерется не потому что ему надо победить а просто из протеста да? то есть цель его не воинская а цель как раз шутовская а что будет если я их обыграю а я их обыграю да? а я, я их сделаю да, точнее вот так вот. То есть это вот та самая, но это доминирует все равно архетип шута. Лет до 20, ну, ориентировочно, да. Потом, вот если у женщин, то чаще всего архетип хранителя. не чаще, но обычно, традиционно, да, если девушка выходит замуж, да, после 20, допустим, но сейчас это все позже. Да? То есть у нас вообще, я могу сказать, что можно даже бы архетип шута продолжить до 25 лет, пока люди там, студенты, еще учатся и все такое. Ну, вот, в общем, эти градации условны, да. Вот. И... У женщин, может быть, если женщина, девушка, выходит замуж, то включается архетип хранителя, конечно, там женские вот эти вот все темы хранительница очага. У мужчин, соответственно, то есть нужно там в армию пойти, нужно там научиться работать, нужно там, как правило, идут в менеджеры, вот. ну, это стандартные какие-то такие вещи, то архетип воина. Даже если человек с доминирующим архетипом, Изначально, там, допустим, хранителя или мага. Ну, например, человек идет учиться во врачи. Даже если так, все равно ему нужно пройти этот этап воина, когда ему нужно в этой ординатуре, когда нужно ну, как-то научиться дисциплине какой-то. Все равно он проходит этот этап воинской обязанности, так или иначе. В принципе, любой женщина сейчас тоже это проходит, потому что сначала идет карьера. Поэтому я бы поставила вот шут воин. Затем хранитель ну, может отличаться. Иногда девушки стараются быстрее там родить, а потом наверстывать. Вот а, то есть вот, вот такой вот нюанс есть, чисто такой <coughs> гендерный. Итак, по возрасту, значит, сначала шут, потом воин, либо хранитель, потом хранитель либо воин, да, немножко, но вот хранитель, после 35 лет включается хранитель, и затем мы эволюционируем но ну, после 40 где-то, ну кто как, кто-то позже, кто-то вообще не то в мага. То есть мы начинаем продумывать свои стратегии так или иначе. И хозяевами своей жизни, мне кажется, большинство людей, ну благодаря определенным условиям, становятся ну, именно к зрелости. Потому что быть королем, быть наследником короля, быть принцем можно в любом возрасте, да, но быть настоящим королем и управлять своей, э, своим государством, да, своей вот территорией, управлять, мудро править, да, правильно. Это нужен опыт, это нужно как-то прокачаться. Вот, то есть нужно пройти определенные ну, какие-то жизненные этапы, и поэтому ну, вот объективно люди годам к 50 созревают только к этому. Ну, кто-то раньше, кто-то вообще никогда, вот, кто-то позже. <связывая> да, ну, в принципе, мы сейчас долго живем. Так, что я еще хотела сказать, важное. Отношение к деньгам. Да, вот я прям быстро сейчас скажу, заканчиваю уже эфир. Отношение к деньгам у воина. Воин захватывает территорию, ему надо зарабатывать деньги. Это, как правило, менеджеры по продажам. Для шута отношение к деньгам он выигрывает, да, ему надо сорвать куш. Хранитель накапливает, и у нас остался маг, он создает. То есть он создает новые вообще структуры, придумывает эти все всевозможные там биткоины, не биткоины, какие-то банковские системы. Вот это вот очень круто, ну мало кто это умеет, понятно, да? Про пару я сказала, в разный архетип тоже я сказала. Я в посте напишу еще примеры. Вот ну, в жизни тех или иных архетипов человеческих людей. И скажу еще о практике. Понимание, вот как это все работает у себя лично и ну, вот, у других людей. Ну, вообще, этот принцип, да, вот эта система архетипов это принцип, позволит ну, лучше коммуницировать, конечно же лучше понимать собственные возможности вообще вот ресурсы как это все работает быть эффективными по сути да и быть, достигать определенных результатов вот понимание вот этой системы принципов она ну, в общем-то полезна в аккаунте я открою сейчас ссылки на одно упражнение повышение самооценки там очень интересная такая тема я это уже публиковала в своем основном аккаунте, ну, там, повторение «Мать учения», да. Это про то, как вообще вот прокачать, как вообще вот уточнить свой ведущий архетип. Может быть, он как бы у вас сейчас, пока я вот рассказывала, вы это все поняли. Да, я, я, я понимаю, я там сейчас, я вот так вот. Сейчас я вот воин, там, или хранитель, там, или чем я занимаюсь. Если есть сомнения, да или есть ну, какая-то какой-то интерес да, то можно прокачать вспомнить свое такое сильное качество и вот есть упражнение называется эта ссылка сейчас я скажу как я назвала Упражнение на самооценку. Я назвала эту ссылку. Вот туда -э -э, кликните. Это в посте в моем основном блоге есть такое упражнение. Есть в Google Формах, если у вас есть аккаунт Google Форму. Пройдите, пожалуйста, тест. Мне пришлите результаты. Ну, там как-то обозначьтесь, я это, в принципе, увижу. Вот о том, какой ваш архетип. Ну, там небольшой такой тест. И еще. Упражнение на внимание. Поработаем немножко с телесной разумностью. Тоже я эту ссылочку сейчас дам. Что нужно делать? Попробуйте концентрироваться на восприятии звуков. Мы, как правило, воспринимаем не больше двух звуков. Вы уходите на улицу и старайтесь замечать три звука. На улицу, дома, три каких-то звука. Ну и просто попрактикуйте это в течение какого-то времени. Это отличное упражнение на концентрацию, это отличный навык на то, чтобы ну, прокачивать свое внимание. Это про архетип хозяина. Я о нем сегодня мало сказала, но о нем мы говорим на каждом эфире. Это все, что я хотела сегодня сказать. Надеюсь, вам будет интересно. Следующие эфиры, каждый из архетипов разбираем подробно. Еще упражнения, практикум и очень полезная информация, которую вам пригодится. С вами была Эвелина Гаевская. Рада вас видеть. Пока-пока.